Всем привет! Меня зовут Настя и сегодня мы продолжаем тему нового года, потому что уже совсем скоро нас ждет новогодняя ночь. Ну а новогодние корпоративы уже давно начались и продолжаются. Поэтому сегодня я вам покажу новогодний смоки айс с блестками. Как я уже говорила, блестки очень популярны, тем более для новогодней, для новогодней ночи. Здесь вы можете сами экспериментировать, как хотите, добавлять их в любой макияж, если же вы не хотите вообще красить глаза, то вы можете их просто налепить себе на губы, и тогда вы будете блистать. Вот. Но сегодня мы будем делать смоки Eyes. Я думаю, что всем известен этот макияж, но на самом деле не всегда и не у всех он получается, потому что это работа с черным карандашом, с растушевкой, с черными тенями, которые потом осыпаются, остаются на всем лице. А Если еще плюс блестки, то потом блестки тоже осыпаются, и вы будете, можете быть похожими на елку новогоднюю ночь. Поэтому сегодня я вам покажу... Такой довольно-таки легкий вариант. Я надеюсь, что он будет очень понятен вам. И именно после этого видео вы сможете с легкостью сделать себе в точь-точь такой же макияж новогодний, и вы будете блистать в новогоднюю ночь. Для того чтобы сделать вот такой вот смоки айс, вам понадобится черный карандаш, черные тени, блестки. Серебряные или золотые, или бронзовые, или какие вы хотите. Также вам понадобятся э, темно-коричневые тени и тени цвета молочного шоколада. Вот такой вот маленький набор и вот такой вот макияж у вас получится. Ну что, поехали! Ну и, как всегда, первый шаг нам нужно выровнять тон кожи. И сегодня я буду наносить вместо праймера BB крем. Его также можно использовать как базу под макияж, для того, чтобы тон держался дольше и был больше, более стойким. Я буду наносить BB крем от Изодоры. Я уже очистила свою кожу, я уже умылась, или же, как я говорила, можно просто протереть кожу мицеллярной водой. И теперь я наношу биби крем Я его буду наносить просто пальцами. Если мы нанесем биби крем и просто его оставим и не нанесем больше ничего, то... Наш макияж, он очень быстро поплывет, потому что BB-крем, если вы знаете, если не знаете, то сейчас узнаете, он у нас такой более ежедневный вариант, то есть он не забивает поры, он очень легкий и практически неощущаемый на лице. Поэтому, конечно же, так как у нас все-таки вечерний вариант и нам нужно, чтобы макияж продержался всю ночь, а то и больше, то, конечно же... Нам нужно будет поверх биби крема, потом еще нанести тональный крем. И так как мы сегодня будем работать с черным карандашом, с черными тенями, которые могут осыпаться, я не буду сразу наносить тональный крем и все остальное. Я сначала сделаю глаза, а потом уже буду дальше дорабатывать свою кожу, чтобы все, что осыпалось, мы смогли легко снять, и нам не пришлось потом еще раз наносить тональный крем, все это размажется и так далее. Так будет намного проще и быстрее, чем потом вам придется все это смывать, заново наносить, вы потратите кучу времени на это. Итак, прежде чем наносить черный карандаш, я возьму базу под тени и нанесу ее на всю поверхность века и также на, на зону нижних ресниц. Я беру вот такую вот прозрачную базу под тени от NYX. У нее нет цвета, она прозрачная. Поэтому ее можно использовать под любые тени. И наношу ее на всю поверхность века. И пальчиком, как бы такими вот вбивающими движениями распределяю. Не только на подвижное веко, но и также немножечко выше, потому что там у нас тоже будут тени. И под и на зону нижних ресниц. Даем ей несколько минут впитаться. И дальше мы будем работать с черным карандашом. Итак, берем черный карандаш. И для начала мы прорисовываем хорошо-хорошо зону ресниц. Для того, чтобы у нас здесь не было никаких пробелов. Поэтому мы начинаем именно отсюда вам. Плотно наносим карандаш. Здесь сразу рисуйте линию, в которой у вас будет растушевка. То есть мы как бы продолжаем линию просто нижних ресниц. И так вот можете поставить карандаш и вот так вот поставить эту линию. Вот сюда вот я буду тушевать свой карандаш. Также наносим карандаш прямо вот в межресничную зону. Хорошо прорисовываем ее. Дальше берем кисточку. Вот такую вот. И начинаем карандаш тушевать. Здесь в принципе можно даже уже поработать пальцем. Нам главное сделать такую вот дымку, как бы чтобы у нас не было четкой полосы, потому что у нас все-таки смоки айс. И у нас тут уже отпечаталась на слизистую на зону нижних ресниц, поэтому то же самое мы делаем и с нижними ресницами. Прорисовываем хорошо слизистую и межресничную зону. Снова берем кисточку и все это тушуем. Здесь вот главное не тушуйте вниз, там где внешний уголок глаза, иначе ваш глаз, он визуально сразу же опустится и станет таким грустным. Поэтому здесь вот мы тушуем к виску. Собственно, это та линия, которую мы уже нарисовали. Здесь, конечно, удобнее взять кисточку бочонок бочонкам удобнее всего тушевать поэтому я возьму бочонок и все это потушевываю То же самое делаем со вторым глазом. Дальше мы берем черные тени. Тут я уже сейчас буду использовать вот эту вот кисточку плоскую. Но также мне понадобится снова и бочонок для того, чтобы растушевывать. И в принципе я проделываю то же самое. То есть я сначала прохожусь по линии роста ресниц. И этой кисточкой я не растушевываю, а наоборот как бы вбиваю тени, накладываю их максимально близко к зоне ресниц. И дальше беру бочонок и уже растушевываю. То же самое и с зоной нижних ресниц. Накладываю тени. И тушую. То, о чем я говорила? Тени посыпались. Поэтому хорошо, что мы сразу же не наносили тональный крем. Мы это все потом исправим. такая вот дымка у нас получается. И то же самое должно у вас получиться, то есть здесь максимальный цвет черный, а здесь у нас уже тень и полутень. В счет этого у нас получается именно смоки, то есть вот такой вот переход. Дальше я возьму обыкновенные блесточки, серебряные. Сейчас я уже нанесла блесточки на один глаз. Я просто беру базу, которую я уже носила под тени, наношу ее на поверхность подвижного века. Это можно сделать даже пальцем. И дальше уже набираю блесточки и наношу их поверх базы. Здесь уже смотрите сами. Какого эффекта вы хотите добиться? Вы хотите, чтобы у вас буквально немножечко переливались? Тогда можно, конечно, намного меньше наносить блесточки. Я же хочу добиться такого прям мерцания-мерцания, поэтому я их наношу очень плотно. И также я еще чуть-чуть нанесу зону нижних ресниц. Точно, точно так же сначала наношу базу. И дальше уже наношу блестки. Ну, сейчас, возможно, это выглядит не сильно привлекательно, но когда мы нанесем тональный крем, сделаем контурирование, то понятно, что это будет совершенно другой вид. Поэтому сейчас я нанесу тональный крем. Сегодня я буду наносить тональный крем от L'Oréal. Я его наношу с помощью спонжика. Я его уже смочила. Распределяю. Очень аккуратно нужно проходить там, где мы уже накрасили, чтобы не смазать ничего. Не забываем растушевывать тональный крем на шею, чтобы не было такого впечатления, что у вас смазка на лице. Дальше я беру консилер светлый. Наношу его на лоб, верхушку носа, птичка, подбородок и треугольничек под глаза. И тем же спонжиком, только уже другой стороной чистой растушевываю консилер. Здесь, конечно, лучше взять э, кисточку или же маленький спонжик, немножечко еще консилера и аккуратно пройдусь под глазами, чтобы убрать все лишнее, и сделать красивую линию. Даже сейчас уже совершенно другой вид. Дальше я беру жидкий бронзер. Так как у нас смоки, то я буду делать... то Я делаю также и жидкое контурирование. Дальше я возьму пудру, обыкновенную рассыпчатую. И просто пройдусь кисточкой для того, чтобы как бы закрепить все, что я нанесла. Все, что жидкое я уже нанесла, потому что дальше я буду работать уже с сухими текстурами. А дальше я беру сухой бронзер, который я уже наносила на глаза. Скошенную кисточку. И прорисовываю скулы. В общем, наношу его на все места, на которые я уже наносила сухой. Так как у нас это все-таки вечерний макияж, то здесь, в принципе, можно не бояться переборщить. Ну, конечно, не нужно делать, чтобы у вас прям такое пятно было, да? Нужно сделать максимально... Переходы плавные, но при этом можно не бояться добавлять цвета. Чтобы проще было, вы можете как бы пририсовывать вот такую вот троечку. То есть мы идем отсюда сюда и отсюда сюда. Все вот эти зоны мы затемняем. Не забывайте, что э, самым темным у нас должны быть э, впадины, то есть это наши э, натуральные впадины, да? А уже все остальное мы растушевываем, делаем такую тень. То же самое я делаю с носом. Ну и теперь такое ощущение, что у меня нет бровей, поэтому обязательно не забываем и прорисовываем брови Так, я возьму тени для бровей и скошенную кисточку и прорисовываю брови Я буду брать э, вот такой вот самый темный цвет, потому что у меня все-таки смоки И плюс мы делаем вечерний вариант или даже можно сказать ночной Помним, что мы начинаем брови с кончиков. Самый яркий цвет у вас должен получиться вот здесь вот, там где бровь приподнимается. И должен получиться плавно переходящий такой градиент чтобы у основания брови у вас не было четкой ровной полосы. Насколько сразу меняется лицо и макияж, когда появляются брови. Так, наконец-то у меня появились брови, но все равно, если вы смотрите мои видео, то я уже не раз говорила, что я обожаю тушь для бровей, поэтому без нее я вообще не обхожусь. И поверх я наношу Тушь для бровей, ну и конечно же в новогоднюю ночь мы не можем никак не можем обойтись без хайлайтера, поэтому я беру вот такой вот хайлайтер и наношу его на верхнюю часть скулы. Как я уже говорила, у нас вечерний вариант, поэтому здесь можно не бояться, а наносить побольше хайлайтера. Плюс это все-таки новогоднюю ночь или же корпоратив. Хайлайтер наношу еще на верхушку носа. Немножечко вот сюда вот растушевываю как бы на лоб. Только не переборщите, иначе если у вас тем более жирная кожа, то потом будет такое впечатление, что у вас очень сильно кожа пожирнела. Ну и, конечно же, на птичку. Здесь можно даже пальцем. Так, Ну и наш макияж уже практически готов. Единственное, что нам осталось, это а, накрасить конечно же, но также э, нам нужно еще нанести хайлайтер под бровь, для того, чтобы, во-первых, сделать плавный переход из цвета в бровь, ну и плюс, конечно же, добавить еще сияние. Сюда можно нанести тот же хайлайтер, который вы только что наносили на лицо, но я возьму, у меня есть вот такой карандаш, мне очень нравится, это типа э, карандаш тени, он в точно-точно такого же цвета, как мой хайлайтер, но... А вот мне нравится с ним работать, поэтому я нанесу его. Он более такой с блесточками. Вот, и сразу можно заметить, что вот здесь вот получается цвет, он как бы плавно ушел в бровь. И его же я нанесу еще вот сюда вот во внутренний уголок глаза. То же самое сюда вы можете нанести просто ваш хайлайтер, который вы уже наносили на лицо. Вообще, на самом деле, также в уголок глаза вы можете нанести даже те же блесточки. С блесточками вообще вы можете здесь как бы играться как хотите, наносить их куда хотите, потому что, как если вы смотрели мое предыдущее видео, я уже говорила, что в этом сезоне блесточки очень популярны, поэтому на самом деле их можно нанести, например, только на внутренние уголки глаза, или только на подвижное веко, или только на зону нижних ресниц. То есть здесь на самом деле просто включайте свою фантазию и. Сделайте с ними что хотите. Если я еще нанесу их сейчас и во внутренний уголок глаза, то, как по мне, это уже будет перебор. Я все-таки еще поверх карандаша решила нанести хайлайтер, потому что как-то вот карандаш здесь не сильно ярко смотрится. Вот. А сейчас, когда я наношу хайлайтер, то, конечно... Очень классно получается. Если вам где-то не хватает черного, то пока вы еще не нанесли тушь для ресниц, вы можете спокойно это дорисовать. У меня даже вот на кисточке еще остался черный цвет, я не буду ничего набирать. Я просто беру и добавляю его вот сюда вот в уголки. Ну и теперь ресницы. Итак, вот я уже нанесла тушь, и последнее это, конечно же, губы. Здесь на самом деле все зависит от вас. В первую очередь вы можете нанести даже просто обыкновенный блеск, и он будет очень классно смотреться вместе со смоки Айс, потому что акцент будет только на глаза, но губы в тот же момент будут смотреться очень красиво и переливаться. Но если вы любительница ярких помад, ярких макияжей, то сюда можно нанести ягодную помаду, в принципе, что я сейчас и сделаю. Итак, вот я нанесла ягодную помаду, но сразу хочу сказать, что не всегда та помада, которая, например, подходит мне или кому-то другому, подойдет вам. А если вы еще не знаете, как подобрать свою идеальную красную помаду, то обязательно смотрите видео из серии макияж с красной помадой у меня на канале. Это второе видео, оно таки называется «Как правильно подобрать красную помаду». Огромное спасибо, что смотрите меня. Вот такой вот новогодний Смоки-айс у нас с вами получился. Надеюсь, что у вас он тоже получится, и вы будете просто блистать в новогоднюю ночь, или же на новогоднем корпоративе. А, обязательно ставьте лайк этому видео, и увидимся!